Привет! Вы на канале Nail Studio. В сегодняшнем видео у нас будет маникюр с покрытием гель-лака. Аппаратный маникюр опил мы уже сделали, можете посмотреть. У нас опил был мягкий квадрат. Апельсиновой палочкой мы уже приподняли кутикулу, и сейчас мы будем выполнять аппаратный маникюр. Уже взяли фрезу пламя и начнем. Сначала проходим в одну сторону, а потом переключаем аппарат и проходим в другую сторону. Все пальчики. Аккуратно приподнимаем кудикулу. И так аккуратно проходим кутикулу, приподнимаем, очищаем стерей, проходим каждый пальчик на обоих ручках. Сейчас мы выполнили уже аппаратный маникюр. И теперь мы сейчас бафиком просто забафим всю ногтевую пластину и приготовимся к покрытию гель-лака. Все ноготочки хорошо бафим. Затем потом обезжириваем и приступаем к покрытию. Так проходим все ручки, каждый ноготок. Мы забафили нашу ногтевую пластину, уже обезжирили и теперь мы будем наносить бондер. Бондер на ногтевую пластину наносим, а потом праймер. Бондер наносим тоненьким слоем, не доходя до кутикулы. проходим каждый ноготок. То же самое делаем со второй ручкой. Бондер мы уже нанесли, теперь мы будем наносить праймер. Праймер у нас фирмы Grotol. Такой довольно нормальный. Тоненьким слоем тоже наносим на ногтевую пластину. Праймер мы не сушим, он у нас сохнет без лампы также каждый ноготок аккуратненько все промазываем сделали одну ручку то же самое делаем со второй мы нанесли уже праймер и теперь мы будем наносить базу на ногте. смотрите у нас база клио профессионал довольно густая Выравниваем наш ноготок, когда достигли идеального ногтя, просто потом в лампу. Вот мы нанесли уже базу на наши ноготки. И сейчас мы приступаем к покрытию гель-лака. У нас будет основа это Blue Sky гель-лак, 17 номер. Этот гель-лак довольно густой, но мы его будем наносить в два слоя, чтобы не было проплешин. Вот так вот выглядит цвет. Вот можете посмотреть, такой бежевый, светлый беж. Больше к натурального ноготка, наносим первый слой тоненький. Первый слой мы наносим, не доходя до кутикулы. поэтому нужен будет второй слой. Так будем наносить каждый ноготок. аккуратно наносим и отправляем сушить в лампу вот мы уже покрыли ноготки гель-лаком у нас был blue sky 17 цвет вот так вот получилось у нас два слоя такой красивый нежный гель-лак сейчас мы будем приступать к дизайну ну вот мы уже покрыли э, гель-лаком основной цвет сделали и начинаем приступать к дизайну у нас будет френч черным цветом и потом еще будет дополнительные узоры френч черным цветом мы рисуем гель лаком Clio Professional 53 номер для этого нам понадобилась также фольга, мы на нее уже нанесли черный гель-лак и кисточка. Все это мы аккуратно прорисовываем кисточкой. Мизинчик мы уже сделали, вот так вот это смотрится. Можете посмотреть, черный такой заостренный френч. Сейчас будем делать дизайн на безымянном пальчике. Ставим точечку посередине и начинаем прорисовывать длинные усики. От края ведем кисть к центру. И аккуратно закрашиваем оставшуюся часть ногтей. вторую сторону и также аккуратно ведем к центру. оставшуюся часть Выравниваем, выравниваем френч и отправляем сушить его в лампу. Вот мы уже сделали наш френч черным гель-лаком. Можете посмотреть, как получилось. Замечательный френч. Сейчас мы дорисуем дизайн. У нас будут усики на двух пальчиках. И потом посмотрите как у нас это получилось вот сейчас вот так вот мы уже посмотрите сделали на четырех ногтях на каждой ручке по два усика и сейчас мы будем в центр крепить стразы наши у нас вот такие вот стразы серебряные они крупные и мелкие мы сейчас э, прям самые мелкие сюда вот сделаем в центр потом посмотрим может быть конечно сделаем до конца полностью но сейчас уже как наш клиент решит пока что сейчас только на двух. на базу лепим стразы вот мы уже сделали усики на каждом ноготке можете посмотреть смотрите на два ногтя мы сделали стразы по одной штучке серебряные на остальных мы сделали просто усики вот так у нас получился такой замечательный маникюр осталось нам только перекрыть топом у нас топ Клио без липкого слоя наносим топ сушим и наш маникюр готов Открываем небольшим слоем топа, каждый на проток. Тразы мы прилепили на базу, сейчас просто вокруг аккуратненько проходим топом, запечатываем торцы. Вот так у нас получается. Мы покрыли топом наши ноготки. Отправляем сушить в лампу и делаем вторую ручку. Вот посмотрите, друзья, у нас получился вот такой замечательный френч. Черный. Вот, со стразами и усики. Мы уже перекрыли топом. Топ у нас глянцевый, без липкого слоя. Вот, посмотрите. Такой вот у нас сегодня черный френч. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А также пишите в комментариях, сделали бы вы себе такой френч. Или, может быть, сделали бы нос другим цветом. Будет очень интересно узнать. Всем до новых встреч. Пока!